Так, всем привет. В видео я расскажу про билд для парных кинжалов. Кьюшку ставите вторую на прыжок. Вэшку первую. Три сырюке налетит. Вэшку. Точнее, Ешку оставляете ту же самую. Берете куртку убийцы, Шапку охотника и ботинки наемника. Это моя вариация билда. Вы можете взять на своё усмотрение. В данном билде я убил два двоих противников подряд и дальше перестал убивать, решил записать видео. Так, я в данный момент убиваю мобов, арбалетчиков, чисто потестить, как пары кинжалы себя ведут в бою. До этого я на парных кинжалах не играл У меня где-то 18 мастерки на ней Или 15, 17 18-18 мастерки были Так, я уже в корабте. А для проверки как понимания проверки, понимания как играть на парных кинжалах я решил почистить мобов ну, так сказать, я занимался этим весь крабд, который, который весь, все, всю продолжительность, э, э, всю продолжительность. Все время, которое я был в крабте, я зачал мобов, зачищал. И тем самым э, играл на парных кинжал. Покачиваем мастерки, зарабатываем серебро, также вы можете заходить э, ко мне на стримы, я на них тоже буду убивать э, противников и мобов на кинжалах в ближайшее время, в ближайшее стриме будут буду этому. Так, ну я пока мобов чищу, я тут музыку включу, если вам музыкой будет интересней ну и до этого музыка будет играть момента только чуть потише and desire you change. Так, меня закинуло к противнику. Как я поступаю? Сначала я стою, смотрю, осматриваюсь. Первое, что вы должны сделать, это осмотреться по мини-карте, которая закрыта в данный момент чаем. И подумать, где находится противник. И в какой позиции вам будет выгоднее с ним сражаться. Расставляйте скиллы. В самом начале я поставил Вшку и Кюшку на юшку на разогрев ударов, усиление ударов, а вешку на перемещение моментальное. Со временем я пойму то, что вешка бесполезна, так как есть мобы и можно будет попробовать убежать, но я до сего момента не понимал. Я про видео, так я понимаю. Вот именно в тот момент я не понимал, что вешка не выйдет. Противник думает, что меня здесь нет. Я от него убегаю. В мобов. В данный момент я убегаю от мобов, но я не знал, что противник со мной не бежит. Я надеялся на то, что он прибежит ко мне. Сейчас я сломаю кристалл. Наверное, сломаю кристалл. А он перестанет кристаллы ломать. Наверняка. Я не помню, что я в тот момент делал. Наверное, кристаллом Что еще делать? Кристаллы в Т6 о, в проклятых подземельях ломаются очень быстро. Вот поменял вешку на вторую. На сюрикен. Не, не помню, как она называется. Способность. Но когда ты ей... Задеваешь 3 противника. У тебя скорость передвижения повышается на 15% за каждого задетого противника. И на 15% за каждого задетого противника повышается урон. И это длится 5 секунд. И накапливается до 3 раз. То есть если в пачку мобов залетит 3 сюрикена из второго скивана на То есть вешка. То у вас скорость передвижения повысится на, на 45%. И урону 45% за 5 секунд. А Акьюшка дает, которая на стак она до 3 стаков, она дает плюс 6% к урону за каждый стак. Итого 18% урона. Книжка выпал, я ее использовал. Я потому что знал, что у меня есть вероятность умереть. Я думал, что у меня огромная вероятность умереть есть. Так, легкий арбалет попался против меня. Я пытался в него попасть в Сюрикену на вышки С помощью вышки. Я спрятался. Он не знает, что я здесь сижу. Он уже возвращается. Вот сейчас вернется. Думает, что меня здесь нет. То есть я его обманул. Он. С ежки своей я ему снес нафига урона. Нажал обратку. В тот момент, когда он на меня кинул яд. И сейчас он умрет от мобов. На колени упадет. Сейчас опасно, меня могли могут мобы шотнуть, и я буду стоять на коленях. А, ну это, кстати, и произойдет. Я сейчас буду на коленях лежать. Это был момент истины. Я мог нажать ботинки, сделать себя невидимым на 9 секунд, и от меня бы отагрались мобы. Но вот это, это, это вероятно, Я мог это сделать, нажать ботинки, в течение двух секунд у меня было время. Я не нажал. Так, вторая попытка... Пытаюсь его убить второй раз. Ешьку даю. Половина здоровья почти нет. Нажимаю обратку. Нет, не нажимаю. Я почти умер. Я убегаю. Мансю... Мансить. Меня научили в земле от 8 уровня лаву разлил съел сама и жду пока у меня начнется рекен. то есть когда я выйду из боя случайно забрел мопов сейчас нажму ботинки в инвиз иду. он не знает что на месте стоит и начинаю его бить я нажал кьюшку Настакиваюсь, нажал обратку, даю Ешку и убиваю. И зарабатываю 165 тысяч. 165 тысяч плюс сумочками 40. 200 тысяч поднял с противника. Мой биут стоит 40 тысяч. Я вообще все подберу с, ним, с него. Нет, не все поднял. Вот второй бой. Против тризубца будет. Я против Трезубца. Будет длиться вот время появления кадра вот две минуты будет длиться отрывок видео. Я убегаю в мобов на ботинках. Те вид, что я убегаю, я его боюсь. Утрезутся вроде бы 24 миллиона фейма. Так, я в Инвис ухожу. Он зачем-то саврил моба с У меня кюшка стоит на прыжок. Второй. Но вы можете поставить первый. Я забыл поменять кьюшку. Так как я убил мобов вот этой второй. Так, он обратку прожал. Я кидаю в него яд, и он там от мобов на колени падает. И все эти действия происходят в следопыте Т6 в проклятых подземелях. Такими обманными действиями можно убивать противников. Так как у них голова горячая, они хотят подраться, и я их завожу в темные переулки убил. С него я подниму миллион Его билд стоит 200 тысяч и плюс 300 тысяч его плащ стоит Который с него э, демон подарил Пожалуй все, заходите на стримы Если ты смотрел до этого момента, напиши парные кинжалы в чате закончишь сразу иди направо.